Привет, друзья! Этим холодным ноябрьским днем мы работаем недалеко от Тулы. Это верхние присады. Это деревни и дачи сочетают в себе несколько уникальных явлений, не считая церкви, превращенных в бурятник. На этих дачах очень узкий и тесный проезд, а геология такова, что для нормального водоснабжения здесь нужно только бурить скважину, а для этого нужна мощная малогабаритная техника. На данном объекте я хочу вам показать упорство заказчика в попытках построить питьевой колодец. В несколько месяцев, по моему мнению, здесь не колодец строили, а добывали известняк открытым способом. Вы только посмотрите, этих камней заказчику хватило для того, чтобы обустроить нижнюю часть забора и въездную группу. Какую цену в денежном эквиваленте вылилось это предприятие, я думаю, лучше не озвучивать, скажу только что это встало на 50% дороже рабочей скважины, обустроенной насосом. Подготовив оборудование, как обычно, запасаемся энтузиазмом и начинаем работу. Геологический разрез нам хорошо известен, мы тут работаем не первый раз. И примечателен он тем, что в малом интервале тут расположено сразу два водоносных горизонта. И взять воду из верхнего не получится, ввиду отсутствия напорной воды в нем. Но отсечь верхний горизонт от нижнего нужно, иначе мы получим переток воды со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нужно не полениться и приварить коронку к первой обсадной трубе. Это позволит быстро пройти верхний разборный известняк без печальных последствий в виде прихвата бурового инструмента, а также разделить водоносные горизонты, ликвидировав перетоки воды. Разборный известняк проходим очень быстро. По озвученной схеме в моих ранних роликах вращаем обсадную колонну и сажаем ее на нужный интервал. Тем временем можно наблюдать, как в шахту колодца прорывается вода, подаваемая буровым насосом в инструмент. Ведь циркуляции в разборном известнике не бывает. Вся промывка, как правило, уходит в щель между камней. И вот, наконец, мы достигли кровли нужного нам водоносного горизонта. Об этом свидетельствует пройденный водоупор и появившаяся промывка характерного цвета кофе с молоком. Водоносный известняк вскрываем чистой водой, а промывка до поглощения выливается прямо на огород. Под конец дачного сезона в период задержанных дождей это совсем не страшно, Свес кровли дома не дает нам промокнуть в такое ненастье. Но все когда-то заканчивается, и вот мы уже прокачиваем скважину, смонтировав в этот раз насос на ПНД трубе. Хочу показать вам сделанный для этих целей хомут фиксатор, который позволяет надежно фиксировать пластиковую трубу. Друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, звоните, если у вас есть какие-то вопросы за консультацию я денег не беру и с удовольствием отвечу на все интересующие вас вопросы.